Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня будет такое короткое, но очень полезное и информативное видео. Скорее всего, многих из вас бесит и раздражает тот момент, когда вы садитесь в автомобиль, хотите послушать музыку, при этом чтобы у вас была дверь открыта, а автомобиль в это время не заведен. Сейчас у меня ключ в замке зажигания, открываю дверь и раздается оповещение о том, что дверь у нас открыта. Если мы хотим послушать музыку, соответственно, мы переводим ключ в первое положение. У нас включаются аксессуары, включаются наши мультимедиа, и теперь мы можем слушать музыку. Но, если вы хотите послушать музыку при этом открыть дверь, то, соответственно, этот навязчивый звук у вас будет бесконечно раздражать до тех пор, пока вы дверь не закроете. Так вот, друзья, я недавно узнал... Один такой лайфхак, как сделать так, чтобы у вас играла музыка, и в этот момент вы могли спокойно открывать и закрывать дверь. Все, друзья, легко и просто. Смотрите, что мы делаем. Сейчас у меня ключ в замке зажигания на первом положении. Поворачиваем потихоньку ключ и делаем так, чтобы у нас было между первым и вторым положением до щелчка, вы его обязательно услышите. Все. Щелчок раздался, но смотрите, при этом у меня включился климат-контроль, я его могу отключить. При этом мультимедиа у нас включена, зажигание не включено. И смотрите, я открываю дверь. И звукового оповещения нету, друзья. Теперь мы можем спокойно оставить дверь открытой слушать нашу музыку и наслаждаться ей в полной мере. При этом у вас никакого оповещения звукового автомобиля сдавать не будет. Конечно же, в этом видео я никакую Америку ни для кого не открыл. Скорее всего, также многие из вас прекрасно знают об этой фишке. Но для тех, кто не знает, это будет очень интересно и полезно. Так что, друзья, пользуйтесь. Надеюсь, это видео вам было полезным. Всем удачи на дорогах. Всем пока.